Бойцовский клуб обсуждать. Значит, бойцовский клуб. Опять же, демонстрация мужской токсичности. Посмотрите на этих упоротых. Оставь их один на один. Они что начнут делать? Начнут друг другу морды бить и самому себе. Окружающим. Потом плавно это мордобитие перейдет во что? В противостояние системе взрывов домов. И так далее. себя пока лечит, и другие им навредят. Так что не надо. Убей своего батю. Символическое изображение отца. Дертон – это же его мускулиность, отцовская, которая вырвалась на свободу. В результате чего? А как появилась мамка? Начинается фильм как? Вы забыли? Бойцовский клуб, да? Напоминаю. Значит, офисный клерк, манагер страдает. От чего же он, черт возьми, может страдать? У него же здесь Икея, полный набор, полный фарш укомплектован. Вот. Потребление, общество потребление Воспитанный обществом потребления. Потребляет вовсю, а спать не может. Ну, не спится. Ходит, не выспавшись на работе. Такой зомби. На нелюбимой работе. Ну ладно, работа. Приходит к врачу, типа, я же страдаю. Ну, выпишите мне колесиков. Говорит, вы страдаете? Сходите вот на, на канонимном вот этим раком больным. Вот кто страдает. Он такой, да. И идет, смотрит. Ему легчает. Глядя на реальные страдания, понимаешь? В фильмах вот смотрят, да? Где людям хуже, чем тебе. И немножечко легче становится. Фу, как люди живут хуже, чем я. Поэтому тебя немножко попускает также и он, придя к анонимным, значит, этим раковым, туберкулезникам, прочим там, и спит как младенец после того, как понял, что есть люди действительно, у которых жизнь заканчивается, и им по-настоящему плохо. И твои вот эти, я страдаю без это херня все. Ну да, да, на данном этапе жизни тебе некомфортно он решает эту проблему но вдруг появившийся женский образ который в принципе его зеркалит делает то же самое здесь больные с и раками яичко заседает она его зеркалит он видит себя в ней это его бесит она пытая он пытается с этим женским своим альтер-эго договориться они делят группы вот это появление женского образа и вынужденной необходимости адаптироваться под него под свой женской альтер-эго договариваться активизирует в нем его внутреннюю сущность внутреннего мужчину мужской образ его отца появляется человек резкий дерзкий настоящий альфач который увлекает в бунт бессмысленный и беспощадный. Сначала в виде время припровождения приятного с разбитием морд, Знаешь? Токсичная мужественность, демонизация мужской мужественности в фильме. Вот я против чего, Знаешь? Все эти восторги по поводу фильма. Да, да, согласен. Апертрановская работа, там многослойность смыслов. Да, да. Мы сейчас обобщаем. Я вот сейчас обобщаю. Трудно представить более гламурную рекламу антиглобализма. Сидит такой дертон в моднейшей красной кожаной куртке, в блатнейших очочках и рассуждает о пагубности потребления. И так весь фильм. И так весь фильм он рассказывает о порабощении устраивая секту потом из адептах из адептов своего кружка вот, любителей разбить себе морду в кровь плавно пасе пости... вы посмотрите на этих мужиков они как соберутся начнут пить друг другу морды бить в конце концов чуть мутное антиправительственное антисистемное замутят и для того и глядишь сами себя и друг других погубят нельзя это плохо нехорошо и мужское и женское альтер-эго его мамки ему сообщает так все я устала я ухожу он когда перепугался нет не тогда когда он понял что дёртон это он сам он не тогда перепугался а когда она ему в кафе сообщает мамка мать марла матрица материя все однокоренные слова когда она так все устала я ухожу он спохватывается и пытается ее спасти предотвратить разрушение матрицы метаясь туда сюда и заканчивается тем что приходится убить в себе мужественность отцовскую убить отца собственного сам самого себя в самом себе эту мужественность выстрелив в себе в рот только как интересно он убивает его он убивает его выносит ему мозги а сам лишается а, начинает сапилявить как в детстве впадает в детство сапилявить сюсюкать начинает сюсюкать ранив себе в язык и тут эти его подручные пионеры юные черти это черти каянные приводят маму и они, взявшись за ручки с мамой, как два близнеца, как шалтай-болтай, в одинаковых вот этих шубейках и коротких штанишках, смотрят за разрушением отцовского мира в виде падающих небоскребов. Но и ничего не страшно, они ведь теперь вместе. Возвращение блудного сына к мамочке. Этот фильм о чем? об искажении образа мужественности она изображена токсичной разрушительной деструктивной вот я против чего бойцовский клуб бойцовский клуб да там много интересных наблюдений что нас воспитало поколение мы поколение воспитанные женщинами да да да вы поколение воспитанные женщинами и другая женщина не решит проблемы Созданные другой женщиной. Да, да, не, лиш, не решит, не решит. Ну, так почему же ты потом предаешь сам себя и свою мужественность? А потому что выбор ему не остается. Ему не ему Безальтернативно создана такая ситуация, безальтернативно. Невозможно предотвратить разгром, невозможно остановить. Он запущен. Понимаешь, демонизация. Мужского образа запущена в матрице, ее не остановить. От нее только можно отречься, прильнув к комбинату, к марле, к матрице, к, к материи, исключив идеализм отцовский. Да, разрушительный. Да а что? Чтобы создать что-то новое, нужно раз много чего старого-то разрушить. Нет. Он хочет вернуть бывшую. Он хочет ее вернуть. Вот эти все желающие вернуть бывших. Это вот такие маменькины сынки, которые хотят вернуться под юбку к мамке в виде юбки своей потерянной бывшей. Основная манипуляция ЖП какая? Угроза уходом. Когда ты не боишься этого ухода, тебя нельзя взять за жабры. С тобой ничего нельзя делать. Потому что не боишься этого ухода. он боялся. Он боялся, и она его вернула назад. Вот такой вот обзор фильма «Бойцовский клуб» с широкими мазками, обобщение такое целостное. Не погружаясь в детали, которые там интересны. Повествование многоцельное, многослойное. Но вот если вы не видите в нем того, что я сказал, все это будет... Ну, знаете вот такое блуждание вокруг около обсуждений мелочей за деревьями не видеть леса это лес целостное произведение художественное кинофильм давайте стремиться к пониманию осмыслению его в в, в, цели, в целостности в целостной структуре максимально максимальное обобщение на на основе Хорошо осмысленных деталей.